В одном селе жил-был хороший плотник. Из досок он фигурки вырезал. И был действительно искусный он работник, но очень дорого фигурки продавал. И вот однажды к плотнику заехал на своей кляче старенький бедняк. Сказал ему, добился ты успеха, но добрым не становишься никак. Смотри на пекаря Он мало получает Но хлеб свой людям даром раздает Он бедняков по имени всех знает За это ему слава и почет А плотник ничего не отвечает Молчит, работает и, знай себе, поет И этим бедняка он напрягает Разгневанным и злым уходит тот Пустил слух по селу, что плотник жадный Богат, но не поделится ни с кем И стали все судить о нем превратно В селе, мол, много от него проблем А плотник заболел, лежит, страдает Но так ему никто и не пришел Мол, пусть купец лежит и умирает И без него нам будет хорошо А он и умер только от чего-то, вдруг пекарь перестал хлеб раздавать, за деньги продает и вся работа ни одной булки никому не хочет дать. Тогда у пекаря все бедняки спросили: А почему ты хлеб не раздаешь? Бесплатными же ведь раньше булки были, а нынче ты три дорого дерешь. Им, улыбнувшись, пекарь отвечает. Так раньше плотник Деньги мне давал, Платил за вас, кто же этого не знает, За его деньги Хлеб я раздавал. Вот так и мы Порой превратно судим О людях, не узнав их в полноте, А говорим, что Господа Мы любим, но доброта Есть только во Христе. Один Господь сердца людские значит Знает и учит Никого не осуждать, Что видим мы не каждый понимает, лишь Господу дано о нас все знать. Аминь.